Перед началом видео хочу порекомендовать вам крутое хоррор-сообщество ВКонтакте. Переходи по ссылке в описании. Любишь Resident Evil? Тогда тебе к нам. Там ты найдешь множество прохождений стримов от разных авторов. Resident Evil, Devil May Cry, Dark Souls. Особые ценители увидят прохождение игры Resident Evil 1996 года. Не тормози, мужик! Вступай в группу по ссылке. Пополняй наши ряды. Это твое хоррор-сообщество. Ну а мы начинаем Народ, всем привет Мы продолжаем играть за Леончика Идем дальше, что нам надо? Что нам надо? Нам на надо найти все штекеры, шпейкеры, шмейкеры. вот они все Раз, два, три, три штуки есть у нас Четыре, четыре штуки, надо еще найти два Еще найти два Так Два штучки и тогда мы откроем эту, блядь, зло злосчастную дверь. У нас есть проход один, мы туда не ходили. Вернее, у нас есть два прохода. А, от одного у нас нет ключа. Ну а второй. У меня в жопе, не волнуйся, все нормально. Или Там надо швентелем, э, шментелем, вентилем открутить. Открутить все дела. И тогда мы зайдем, зайдем туда, в эту комнату. А -а -а, Блять, не вставай. Так, идем сюда. Так, нет, не сюда, вот сюда Нам надо вот сюда Да, вот это место нам Прокрутить, завернуть Подкрутить, вывернуть Ну крути ты быстрее Ты что такой-то Во Вот так что надо Так, опять по помоечкам Леончик оттянет на помоечке Он тащится просто От обосранных помоек так. Вот и ключик. Да, ключик от той комнаты, где я стрелял э, в Пучкова, Вот там это. Вроде похож. Он похож. Да-да-да. Ключ от канализации. Ну и все. Так, вот единственный. Так, погоди. Пока что есть место, куда идти. Мы туда исходим. Так. Тут, тут все сломано, нахуй. Здесь мы не пройдем. Народ, я видел много раз, писали мне, э, писали, чтобы я не матерился, меньше матерился. Говорили, что у кого-то уши вянут. Извините, извините. Вот. Если честно, в этом-то и фишка, блядь. У меня самого уши вянут, когда я эту всю хуйню слушаю. Вы попробуйте поиграть без мата, блядь. Нихуя не выйдет. Давай, Леончик, пойдем. Бу, я себе. И, блять, и уплыла. Да ебись, и уплыла. Травушку нашли. Травушку мы ее соединим сразу. Соеди... О, будет смесь трава жуткая. Блять, ноги оторвет на. Все, хуже и хуже. Ты, ты не говори хуже, называй вещи своими именами. Пиздец полный скажи. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Я понял. Я понял царапнуть его да, нахуй да. я... не успел царапнуть блядь. да хуй тебе надо <И> хуя себе <ш> <ш> рыба ебаная твоя рыба сдохла Ебах! Отхипись от меня! Нифига, тварь, блядь, лишь И Нахуй идите, заебал, хватать меня, блядь, за булки! Бежим! Бежим, не будем стрелять в него, нахуй! Нужно. Побежали! Короче, народ еще, блядь, ну.. Я понимаю, что материюсь много, ну, блядь, вы поиграйте в это. Да не ходи сюда, блядь! Не успею, блядь, не успею. Успел? А, Давай, давай! Народ, это кажется, это, блядь, привыкли просто надо. Давай, давай, давай, давай, давай. Все, я съебал. Я съебал. Фу, блять, какая мразь. Вот, блять, что вообще вот можно сказать об такой твари, блять? Голос такой пидористический, блядь. Мне кажется, он дырявый. Да не то слово, нахуй. Так, что тут у нас есть? Так, у нас есть травушка. Еще красненькая Ой, расщедрились разрабы на травушку Прямо повсюду трава Здесь что? О Ну-ка, стойка. Базука для Леона, ёпта Возьмем базуку Деталь устройства Вот еще одна, еще один штекер Шмейкер Изучаем Ферзь, ёпта, ферзь Заебись, и дверь закрылась так погоди понял понял о погоди а у меня с собой нету больше у меня только одна, одна. опа увидел увидел думали спрятали нихуя думали что спрятали так тут нихера трупец Yeah. Чувак. Блять, поаккуратней как-то надо, нахуй. Вот еще одна, заебись. Деталь устройства, это чё? Ой, дверь захлопнулась. Это чё? Это король. Королевич, блядь. А, все, ништяк. Заебись. А -а -а! Ух, блять. у меня реакция. Как у дикой кошки, блядь. Отъебись ты, блядь, от меня. Ножик, ножик, забирай, ножик. Ножик уежик, так. Ах ты пиздюк! Все. А, нет, не все, еще живое. Все. Теперь все. Два патрона, блядь, осталось, два последних патрона. Так, сюда, сюда что? Воркнется? Кинт плюк написано. Базука, бля. Химический огнемет. Нормально, огнемет. Против зомби, блядь. Не, вот этих э, шарапуч, Который э, с глазками. И вот он, наверное, поджарить можно прямо в этой ванной его. Так, погоди-ка. Так, тут только с той стороны. Тут с этой стороны. Ебанутся, Разрабы издеваются надо мной. Так, погоди. Забираем. Так, за ногу схватишь, пиздец тебе, понял? Так, забрал, да, я ту. Чувак, неудобно, да? Козел, блядь. Так, идем сюда. Так, у меня две штуки. Сюда какой надо? Вот этот. Так. Короля. О, я догнал. Ха -ха, я догнал. Это сюда? Чпоньк. Да, теперь забираем. Блять, ты Леона инвалид. Забираем. А, ну да, все, все правильно. И забираем вот эту. Чё, блять? Обмануть меня, думали на? Херушки. Народ, кто слышит, может, микрофон новый? Не знаю, если говно звук, то скажите мне. Я поменяю на старый. Я, я думал, что этот лучший. Я хотел как лучше. Господь видит это. А я не собираюсь обсуждать, обсуждать с тобой эту скользкую тему. 400 огнемета. А, тут твари одноглазые. Вот так глаза раскрылись, в Может, это удастся так проскочить? А, -а, а, трутся там. И они валяшки, блядь. Труса. Сваливаем. Шиштяк, штяк, пиштяк. Получится свалить. Сваливаем. Я съебался. Бля, петушина эта стая, блядь, заебала, блядь. Да в смысле, блядь? На, нахуй, кошку, блядь, давно. Сука, конечно, не Да иди нахуй, еще, есть нож, щечки. Нет, Нету нет, нет еще ножа, блядь! Блядь, заплевал! О, Леон, форшмак! Леон зафоршмачился! Форшмак? Фу, блядь, ты непорядочный теперь. Беги, блядь, беги! Фу, блядь, Леон, нарыгал на тебя. Ха-ха! Нарыгал на Леона, блядь. Фу! Бежим, бежим туда. Давай, давай, давай, давай. Тут открыто же? Открыто. Вс, огонь, все, ништяк. О, а, блять, ты пиздец, и что ли, лысый. К слову, я не лысый, просто брею голову. Вс, понятно? Вы залибали меня кусать, суки. На нахуй. Не-не, ему похуй. Ну, вот сейчас ты не такой крутой, да, я смотрю? Сейчас ты уже все. Уже крутость вышла вся из тебя Так, мы две штуки забрали Что я там, раненый, да? Подранок Леон подраненный и облёванный Пизду им вставляем Куда их вставлять? В душе не ебу, куда их вставлять Сейчас посмотрим Там подсказка есть Давай, давай, давай, давай Не берись за булки, держится Так, где? Здесь так, так. Все, огонь. Да, вот здесь. Ага. Ладья и конь на одной стене. А слон и ферзь. М -м -м, не рядом друг с другом. И еще ферзь и ладья были друг напротив друга. Так, конь. Так, что-то не понял. Конь. Где? А, все. Коня не туда воткнул. Давай, короче, я все вынул Просто все вытащу сейчас. И мы посмотрим. Там еще. Еще э, другая есть сторона. Это слон. Слон, слоняра. Лошади ходи. Так, коня сюда. Вот здесь картинка на другой стороне есть, да? Коня сюда. Еще больше нету карт. Вот еще. Это пешка. Пешку сюда. Охуительно. Еще раз читаем. Ладья и конь на одной стене. А слон и ферзь не рядом друг с другом. еще ферзь и ладья были друг напротив друга. Ферзь и ладья друг напротив друга. А, все, догнал. Так. Так, сюда ладья. Или нет, нихуя. Вот она ладья, ее надо вынуть. Еще раз, блядь. Да ты заебал. Так, не лезь, отвлекаешь. Так, ладью попробуем поставить сюда. Мы нахуй разгадаем, мне похуй, я все равно разгадаю это говно. Так, еще раз, погоди, ладья, Чего? Друг напротив друга они. Вот сюда. Ферзя. Вот сюда его, пси. Так. Чпоньк. Чп... Еще две штучки осталось. А мы вот так. Пиздец, муть, я ебанусь. Ну давай, так. Слона сюда. И короля вот сюда. Ха-ха! не -ха! нихуя, что ли? ГОВНО! Так, понял. Забираем Меняем местами вот этих Ну вставай, втыкай, блядь Чпоньк ха, ха я же говорил Я нахуй говорил Заебись Ухи, ухи, ухи there. Иду за адой ядой так ладно пошли за адой ну и уебичное же имя спасать тёлку. так синяя трава погоди блять а чё у меня лече... лечение лечение это нечем себе замутить вылечиться нечем травы синие, тьма блять куда мне ее нахуй так где ящик ящик защик Выкладываем вот эту синюю. Блять, еще одну оставить синюю, наверное, да? Возьмем спрей, нахуй, с собой, лечебный. Пускай будет. Пускай будет. Не помешает. А я и так подзадраченный, да? Ладно, похуй, пойдем. Попробуем выжить, блять. Надеюсь, сейчас ничего там не это не навешивает. Ой, вот она травушка, заебись. Вот мы ее сейчас сразу и соединим с красной. Вот и все ништяк. Давай телку выручать. Нужно включить питание. Сам вижу, что нужно, блядь. Так, что тут у нас есть? Еще трава. Ой, травы немерено дают, блядь. Наверное, перед опиздюлением скоро будет пиздячков там давать. Я так уверен. Тут все горящее, горючее. Пиздец. Вот здесь надо свет включить, да? Ёбаный в рот. Пиздец. Хо! Заебещ! Ч ⁇ -то накрутил. Сработало, нет? нахуй! Ой, блядь! Ой... Бануться! Вы гоните нахуй! Чё? Блядь! Да вы гоните! Убери нахуй свои клешни! Ты кто? Да, он сейчас так и будет! блять! Заходи сюда нахуй! Говно! Так, погоди, погоди, погоди! Где он? А, нихуя! И чё, долго мне так бегать? Да, мне опять художество. Блять! Ха, Ха, хер тебе нахуй. Пиздец, блядь, тут все горит, нахуй. Давай, с У меня однет есть. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Ой, блять, нахуй. я шпарился. твою мать. Беги, Леон! Потуши рукава! Нихуя себе! Эта тварь еще жива... А, так это та пиздоболка, которая... Однорукая хуйня. Нихуя он бегает! Нихуя ты бегаешь! От Отъебись, чувак, я не при делах, я ничего не делал. Я тут просто тусуюсь, блять, мимо проходил. Че тут, чё тут, чё тут, нока, нока. нажимай нахуй. Я он меня уже подзадрачил. Ч <Слыш> <Иди> ⁇ нахуй? <Слыш> Сука, защик, блядь. О. Блядь, на... на револьвер патроны. Нахуй они понтрались. Я он меня подранил. Ч ⁇ делать, блядь? О, кнопка. Ну, что это такое? Ха-ха, <Слыш> поджали жопу тебе. Ух ты, блядь! Вс ⁇ я догнал, его надо сбросить. Сбросим, да. Ч ⁇ давай еще нажимай, нажимай, нажимай. Заебись, да? О, блядь. Патроны на пистолет охуительно. Ч ⁇ говно, иди сюда, нахуй. Блядь, да не падай ты там, нахуя ты там-то упал. Что, вас заебал, ты ебаный шашлык. Давай кнопка где куча. Ух! Поджарил, блядь. Не-не-не-не-не-не-не, нихуя. -не -не -не -не -не, не О, вот это пиздец. Вот это. Во-во-во-во-во, давай, давай, ползи. Блять, давай, Леончик. Нихуя вот это я попал. Вот это я попал. Че? Oh. Давай, давай, ну с третьего точно выебёшься Пизда Да-да-да, давай, держи глаза шире, чувак Пиздец Ха-ха, пизда, пизда Нихуя, вот это, да? Я агреб. Агреб, блядь, нормально. У -у -у -у. Давай, давай. Открывай. Открывай, блядь. Так, все, сейчас работает, да? Охуенно. А, Айда! Айда, Ада, ты здесь? Сюда! Aida. Ну как ты себя чувствуешь? Хуй знаю, замерзну. Не могу вытащить эту хрень. Ну-ка дай-ка я попробую. Давай, вытаскивай, like не могу ходить с этой штукой. Okay. Сейчас будет немного больно. Oh. Держись. давай сама дальше могу расслабься все нормально ну и что дальше лучше уходи отсюда пока еще можешь я не могу оставить тебя в таком положении ты не понимаешь все намного хуже чем я думала теперь мы в одной лодке ты меня спасла? Теперь моя очередь. Типа услуга за услугу, да? Давай, держись за меня. Да прекращай ты. Ладно. Я просто помочь хотел. Хочешь помочь? Нам нужно добраться в улей. Улей? Да, лаборатория Umbrella. Nest. Она прямо под нами. А нет, проболталась. Там находятся образцы вируса. Ну что, поможешь? Думаю, смогу выкроить время для тебя. Тогда вперед за работу. Как скажете, Мэм? Ну вот, все ништяк. Все ништяк. Та, а, нет, не все. Все, не все ништяк. Сейчас по... Вот... Во! О! Леончик курнет травки, так ему сразу вообще офигенски становится. Так, тут уже назад мы не пройдем, да? Не пройдем. А, народ, наверное, будем заканчивать сейчас. О, мой опыт подсказывает то, что вы длинные ролики не любите. Поэтому мы будем, наверное, заканчивать. Еще есть фишечка. Есть фишечка, мне нужна что вот это за пленочка? И где ее проявить? Вот что я думаю. Блять, какая ты медленная. Ты как Леончик прям нахуй. Так. Что чё выложить? Чертова нога. Выложим э, ослепилку, синюю травку, красную тоже. И вот эти патроны. Все, принципе. Давай я понесу тебя. Нет. Мне, говорит, только хуже станет. Конечно, если он тебя понесет. Ты прикинь от него, воняет как. Он только с помойки вылез, блядь. Леончик любит по помойкам лазить. Тут ничего не выскочит. Как плечо? Да, хуже, чем выглядит. Да, мы стоим друг друга. Оба одной ногой в могиле. Вот на этом мы поедем. Так, ну и что? Так, я понял. Мы сейчас сядем в уникулер, уедем э, в лабораторию. Потом кого-нибудь уколят вирусом, он заразится. Дальше на нас нападут бригада сварщиков с большой крокозеброй. Потом по очереди всех уволокут И мы останемся в полной жопе Ни аптечки, ни травки на крайнях Не, нихуя Так, этого нам, наверное, не надо делать Так, надо открыть еще Ту дверь вот этим вот ключиком Блять, вот этим Еще один вентиль остался для чего-то И проявить пленку Пленку может, потом надо будет проявить. Короче, дело к ночи. Народ, всем спасибо, что смотрели. Видеоролики м -м, не так часто выходят, как я обещал. Ну ладно, ничего страшного. Забегайте на канал, постоянно всего куча интересного есть. Смотрите стримчики по Таркову. Это просто огонь. Всем спасибо, всем пока.